Всем привет, ребят! Да, это новый видос, новый Aliexpiration, вторая часть. А, собственно, здесь мне пришла новая посылочка, вот она. И знаете что, ребят? Вот этот звук меня вообще не устраивает, поэтому давайте-ка мы это вскроем сейчас и посмотрим, что же мне тут пришло. Хотя, по названию вы уже и так прекрасно знаете, что тут. Что ж, давайте-ка мы это будем вскрывать. Вот так вот, оба на тупой нож. Так, и что же у нас здесь? Та да да да да. Это мышка, ребят. Все, все тут, тут больше нет ничего. Пусто. Странно. Знаете, почему странно, ребят? Потому что это Беспроводная мышь и от нее должен быть идти какой-то адаптер что ли или как? Ага. А я так понимаю. А вот и он, собственно. Ага. Батареек тут тоже нет, ребята. Вот, собственно, вот такая вот мышечка. Блин, ну она так-то прикольненькая, знаете ли. Такая вся на ощупь, прям. Прям вообще. Так, мне бы сейчас батарейки, конечно, где-нибудь мизинчиковые найти, но я не знаю, где их взять сейчас. Если они у меня вообще, я посмотрю, и если найду, то мы ее с вами сейчас и проверим. Итак, ребят, в общем, вот я вставил батарейки, и вот, собственно, вот такая вот у меня мышечка, зелененькая, потому что зелененький ⁇ это мой любимый цвет. И вот с вот таким вот логотипчиком прикольненьким. И, собственно, вот моя старая мышка. Это Genius. Ну, вы просто, ну, просто сравните, да. Ну, это просто земля и небо. Что ж. И, знаете, я вот уже пробую. И, ну, она так неплохо сидит в руке на самом деле. но мне особо непривычно это. Очень непривычно, потому что... Ну, блин. Она так непривычно в руке сидит. То есть... Тут как бы прям вот, пожалуйста, под все пальцы, вот здесь, вот под мизинецы безымянный вот здесь и вот тут. То есть, ее вот, вот так спокойно можно держать и вот. Но мне это очень непривычно. Я от такого реально отвык. Потому что я вот привык на этой мышке, вот у меня, вот как-то вот так примерно рука была, а тут у меня рука будет постоянно ровной и, то есть, толком напрягаться не будет. То есть, вот у меня рука и... И, собственно, провод мешать тоже никогда не будет, потому что провода тут, собственно, и нету. Вот, тут есть кнопочка DPI, но мне кажется, она не работает, потому что я вот сейчас выйду на главный экран у себя и так. Хотя нет, знаете, работает, работает, да, вот мне вот, вот так стало проще. Она до этого туго была, а вот так, вот, да. Слушайте, а кнопочка работает, вот это, да. Тут получается три режима, да, один более слабый, другой более сильный. И третий прям вообще. Ну, имеется в виду, что задержка мышки становится больше, меньше или средний, где-то примерно. Вот. Блин, ну, знаете, мышка так-то удобна. Она еще, знаете, выглядит как игровая такая. IMAS. iMouse. Нет, это мас. А, мой английский не очень. Ну. По ощущениям она такая, такая прикольненькая, знаете, то есть э, не знаю как это объяснить, но это прям видно, да, это пластик, причем ну такой не очень дорогой, дешевый скорее пластик и ее можно просто одним э, уроном, да, скажем так, уронить один раз на пол, она скорее всего сломается, но в принципе как мышка для работы или просто как поиграть тоже норм. Она работает, все хорошо. Ну, колесико тоже нажимается. Причем, ну, оно нажимается, знаете как? никак вот здесь у меня колесико, оно прям по центру нажимается, да? А это на колесико нажимается немножко вправо. То есть оно немножко вправо уходит. Ну все, других кнопок здесь больше нету, в принципе, на этом. На этом-то, собственно, и все. Да. Вот я сейчас лазю тут у себя в ВК, и блин, в целом, неплохо. Давно хотел себе мышку беспроводную, вот и, собственно. Я очень много раз сказал, собственно, но. Собственно, да. Что ж, ребят, ну а на этом все. Вот такая вот у нас мышка была. Это я не знаю, честно, какая фирма. Здесь как бы написано iMice, но черт его знает это же китайцы мышка стоит всего 300 с чем-то рублей пришла она меньше чем было указано то есть она должна была прийти 13-20-22 числа а пришла она 10 10 числа но я не смог ее забрать ни 10 ни 11 потому что 10 я не успел а 11 я работал вот и сегодня я ее забрал сегодня 12 число и она работает, да? да, вот она хорошо работает и собственно, если вам нужна мышка и, которая будет очень похожа на игровую, да, вот, потому что она ну реально, посмотрите, там есть разные цвета, но просто я выбрал себе зеленый, потому что зеленый мой любимый цвет, вот. Прикольная мышка, мне нравится. Все, ссылка на нее будет в описании. Если вам понравилось это видео, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк. Всем удачи! Всем пока.